Бежевая классика, базовая сумка. Материалы эко-кожа, беж, но беж тоже может быть разным. В данной ситуации это нежный, разбеленный бежевый цвет. Отделан красивой плетеночкой, показываю ближе на видео. Сзади обычная эко-кожа. Три входа, три отдела. Два бегунка. Помним о том, что это большой плюс. При том моменте, когда один бегунок слетает, второй остается в запасе. Его можно один снять, второй ставить. Длинная ручка, которая позволяет сумку повесить на плечо. Внутри сумки перегородок нет. Есть карман на задней стенке на молнии и два кармашка на передней стенке. И кармашек на задней стенке молнии. размера оставлю под видео. Подписчикам канала скидка 10%. Подписывайтесь, заказывайте. Очень часто сумки остаются по одной. Накладывайте бронь. Очень красивый материал пришел. Очень красивый. На видео его не объяснить, не показать. Он похож на текстиль. Как будто бы это брезентовый такой материал. Такое впечатление, будто это не эко-кожа. А что-то такое невероятное. Как будто это какой-то текстиль, либо лен, такой ближе к натуралочке. Но смотрится очень интересно. Оттенки такие. Красивый, знаете, такой, как шкарлупа ореха. Цвет такой светлый орех. Здесь темный беж и темный орех. Вот такое дно на ножках. Модель одна и та же. смотрится по-разному, смотрите. Вот такая нескучная классика у нас в ассортименте, в нашем интернет-магазине. Мы продаем сумки оптом и а в розницу опт от трех штук. Если кого-то интересует, мой номер телефона восемь девятьсот четыре, четыреста тридцать шесть ноль девять пятьдесят шесть.